Всем привет, это Тим Это Тим Ризу Мы сейчас в Швеции Приехали на пару дней Будем тренироваться в баунти Я вчера забыл все две камеры И ничего не снимал И поэтому этих кадров не будет Орехи, сила Сегодня никаких шалостей ну что, вот мы в банд, это Парк, это ребята, которые здесь работают, очень добрые, крутые чуваки. Сейчас я вам покажу парк. Вот, это просто жестко. еще раз сделай, давай. Ну, это, это, не ругайся. Я не буду делать. Я, короче, там гейнер сделал в Биг Мак. Какой-то мат. Что-то опять. Давай, пошел, выбирай. Типа ты не жрешь в Маке, да? По твоему приказу, Саша. Тыкай, что ты хочешь? Там тройной чизбургер, чикен эль мако. Острую сальцу или биштек сырым беконом? Ну что, дорогие те -те телезрители, ютубозрители, зрители, <къех> мы в Финляндии успешно добрались. Я даже немножечко поводил стоим тут вот возле зала, который был в самом первом влоге. И он закрыт, а Саша хочет туалет. А ты не хочешь, да? И я хочу не да? Какая-то инка will be there soon. Окей, okay, друзья, давайте учить английский вместе. Кстати, учите английский. Без него вообще никуда. Вы вообще вы можете быть супер талантливым, супер крутым, прям вообще лучшим в мире. Но если вы не знаете английского, извините. Your English is very best. Your English is very best. My English is Таиланд, Таиланд, Таиланд, Таиланд, Таиланд, Таиланд. А это всего лишь 0 градусов. Привет всем якутам. Всем привет. Сегодня мой последний день в туре. В зале усами. И сейчас будем трениться. Вчера вечером мы приехали, я потренил, но у меня очень быстро села камера. Не знаю почему. провод как всегда лучше. Я ничего не снял, так что, наверное, сегодня поснимаю. И... Погнали! Братан, это последняя линия в нашем, нашем туре, давай, good luck. На этих словах у меня кончились силы. Мы в Питере, тур закончился. А, это значит, что закончились влоги и мы удаляем канал. Было два крутых вопроса по поводу, какие будут соревнования в дальнейшем и чего от нас и от всех ждать. И на этот вопрос ответит много уважаемый Айксана зачем ты меня проявляешь на У тебя что, что -то вообще -то, там вообще это? В общем, первые соревнования в этом сезоне для нас пройдут в Хиросиме, в Японии в начале апреля. Это будет первый официальный чемпионат мира по гимнастике спортивной, да? По паркуру. Был, был, был первый кубок мира официальный в том году в Мы же гимнасты. Это что ж что ты такое Ты, говоришь, ты, это, ты да? на сайте зарегистрировался ж... как гимнаст. Ты что ж такое-то? меня даже мама отпишется. Короче, Международная Федерация Гимнастики проводит первый официальный чемпионат мира по паркуру. В двух дисциплинах спидран и фристайл. Мы... Мы являя участвуем. Перекатчики на жопе, да. поэтому... Второй вопрос был от того же человека. Задан очень хороший вопрос. Как мы восстанавливаемся? Итак, вот этой штукой я никогда не пользуюсь. Это жгут. Им укрепляешь голеностопы. Вот это, ну, мне не нравится, вот это, смотрите, это black roll, очень твердая штука, как бетон Ей нужно раскатываться до тренировки и после тренировки, да и вообще, просто если вы очень много прыгаете и тренируетесь, лучше раскатывайтесь три раза в день, будет полезно Эта штука для баланса, вот, выглядит она вот так, на ней нужно стоять для того, чтобы ваши галики и колени были крепче, чем вот этот бетонный блэк-ролл И баланс это в принципе очень хорошо для вашего тела Декатлон 1200 а... Что-то там 3, да? Это дорого, но 3, это того стоит 000, но, да. Да. Все вот эти роллы из декатлона, они конечно не очень мягкие Какие-то там типа пупырышки, которые... Общем, Короче, берите очень жесткие и без пупырышек и... Ба -ба ссылочка в описании Да, ссылочка будет в описании на вот этот... Замечательный пистолет. Это массаж гард. Короче, спасает от всего. Вот мы его включаем и массируемся. Но только он не поможет, все равно нужно растягиваться, нужно заминаться, нужно раскатываться. Как бы, если вы думаете, что вы его купите и начнете очень круто восстанавливаться быстро. Нет, это не так. Плюс ко всему должно быть правильное питание в Макдональдсе. Как классно, что мы ни в конце видео, не в Макдональдсе записываем Короче, эта штука вам поможет расслабиться, вот это, раскататься, сбалансироваться и закачаться. И чем вы здоровее, тем дольше можете прыгать и больше попыток делать, а это значит прогрессировать быстрее. Это все, Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем любви, здоровья, счастья, пельмени. Саша ела вчера. А ты нет. А ты нет.